Позвольте прочитать сегодня с вами первое послание Петра, четвертую главу 17 и 18 стихи. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный, где явятся. Мой милый друг, время начаться суду с Дома Божьего. Если праведник, человек, который хранит себя в чистоте и святости, претерпевает гонения, страдания за имя Иисуса Христа, за Евангелие Божие, за истину, он страдает каждый день. Он несет крест свой каждый день, и он едва-едва спасается. Ты, который грешишь и оправдываешь себя по Библии, где ты будешь проводить вечность? Суд Божий для тебя – это твоя церковь. Ты попал в свою церковь, потому что ты возлюбил грех, потому что ты возлюбил неправду, вот поэтому Бог и послал к тебе духа заблуждения, вот почему у тебя привратный ум, вот почему ты веришь лжи, которую проповедует твой антихрист из-за кафедры в церкви. Это твой суд. Ты не выберешься из этого болота, из этой грязи до тех пор пока ты не раскаешься и не начнешь искать Господа всем своим сердцем. Если ты не раскаешься, мой милый друг, однажды ты проснешься в аду вместе со своим антихристом, который называет себя твоим пастором. Вся твоя церковь – это суд Божий на тебя. Ты попал в свою церковь только потому, что ты возлюбил неправду. И твой антихрист, он выходит каждое воскресенье за кафедру и говорит, все мы грешники, и вы всей церковью в один голос говорите, аминь. Вы все умрете и попадете в ад. Вам нужно раскаяться, чтобы Бог вас вырвал из этого болота, вырвал из этой трясины, которая засасывает вас в, в этот мир и в грехи, которые вы любите. Покайся, мой милый друг, пока еще не поздно, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Да благословит вас Господь наш Иисус.